Судебное заседание по делу 30 октября 8-8 2017 года привезти без моего присутствия по причине болезни. Будет... Дорогие друзья, мы не зарабатываем деньги на гражданах, защищая их в суде. Мы хотим добиться правды. В четырех судебных заседаниях при привязанных суде аргументах о нелегитимности банка и кредитного дела судья не мог вынести законного решения. Ни в одном суде Российской Федерации нам неизвестны факты предоставления банкам оригинала договора. Нам дали почитать, потрогать. Очень похоже на оригинал. Но мы не эксперты. У каждого присутствующего в зале с нашей стороны первый раз такая ситуация. Если хорошая копия, тогда будет громкое дело с подлогом документов, с доказательствами. Мы все выкладываем в интернет и выложим результат. Наше дальнейшее действие уже распланированы. Только с вашей помощью мы добьемся результата. Битва только началась. Мы не намерены сдаваться и останавливаться. Реквизиты перечисления помощи под роликом. Не от этого, не от этого участка филиала банка, потому что этого банка здесь нет. Мы же говорили уже об этом. Норм ГПК РФ на данном судебном процессе не подтверждено. Хорошо. Банку для подтверждения своей проспособности договору предоставить надлежащую заверенную копию или оригинал генеральной лицензии на очтение банковских операций Банка России, разрешающую банку предоставлять физическим лицам кредиты в валюте Российской Федерации. Предложить банку для подтверждения своей правомерности по договору предоставить надлежащую заверенную копию устава или оригинала, и оригинала устава. С указанием части пункта по пункту статьи, раздела или прочее, позволяющее банку предоставлять физическим лицам кредиты в валюте Российской Федерации. В случае отсутствия у банка прав и оснований предоставлять физическим лицам кредиты в валюте Российской Федерации направить соответствующие материалы вышестоящие надлежащие органы с целью привлечения иСА ответственности за противоправные и противозаконные операции. В случае непредоставления доказательств правоспособности, вменяемости и деспособности банка, судебное разбирательство по делу оставить без рассмотрения ввиду подачи искового заявления недоспособным лицом или отказать ИСУ удовлетворения иска в полном объеме, ввиду отсутствия оснований заявленных требований, а также ввиду отсутствия подтверждения факта нарушения прав и свободы ИСА. При рассмотрении данного ходатайства, требую вынести письменное определение, мотивируя решение нормами права, прошу выдать надлежащую заверенную копию определения штампом организации.